Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я хочу рассказать вам про новый девайс от компании LostVape под названием UbiLight. Девайс поставляется в уже стандартной картонной упаковке белого цвета. На лицевой стороне изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть логотип компании и название самого устройства. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом увидим небольшую инструкцию и гарантийный талон от производителя. Под ними располагается сам девайс с предустановленным картриджем, а справа от него находится небольшая белая картонная коробка. В ней уютно разместился кабель USB Type-C, он довольно маленький. Также есть два сменных испарителя на 0,4 Ом и 1,4 Ом. Также там лежит небольшой ланьярд для того, чтобы данное устройство можно было повесить на шею и оно не вызывало, никакого дискомфорта внешний вид у девайса довольно необычный это вроде бы цилиндрический девайс но при этом у него есть одна плоская сторона выглядит довольно интересно и необычно в общем так как любят делать lost wave по цветовой палитре также нет никаких вопросов поскольку каждый сможет подобрать что-то для себя Скажу сразу, габариты у него не такие уж и маленькие. Высота он вместе с предустановленным картриджем 11,5 сантиметров. А вес у него небольшой и составляет всего лишь 45 грамм. При этом в руке он чувствуется очень удобно и не вызывает никакого дискомфорта при использовании. На лицевой панели располагается одна кнопка Fire и небольшой светодиод, который говорит пользователю о работе устройства. Кнопка довольно удобная, обладает приятным кликом и совсем не люфтит. Напряжение на картридж подается двумя способами. Первый — это непосредственно при помощи кнопки Fire. Второй — при затяжке напряжение с девайса передается на картридж. Внутри этого шикарного алюминиевого корпуса спрятался аккумулятор необычного объема, а именно 987 мА. Часов. На противоположной стороне от кнопки Fire разместилась полноценная регулировка обдува. Настройка затяжки происходит при помощи небольшого рычажка, и вы можете отстроить как вполне себе тугой сигаретной затяжки до более-менее свободной кальянной. Это очень крутая фишка, за которую можно смело поставить жирный плюс данному девайсу. В верхней части расположился картридж, о котором я вам сейчас и расскажу. Он крепится к корпусу МОДА при помощи крепких магнитов. Его объем довольно стандартный и составляет 2 мл. Работает он на сменных испарителях, коих на сегодняшний день есть три вида. На 0,4 Ом это для более свободной затяжки, и на 0,8 и 1,4 Ом это для более тугой сигаретной мтл затяжки. Отверстие заправки располагается сбоку, оно большое, так что вы с легкостью заправите данный картридж из любого флакона. передача шикарна, никотин также чувствуется на высшем уровне. Я рекомендую парить на этом устройстве с жидкости с соотношением глицерина не более 60%. Для него прекрасно подойдут как жидкости на солевом никотине, так и на обычном. И на нем можно парить даже нулевку. Вообще на любом устройстве можно парить нулевку. Это какой-то миф, я не понимаю откуда он взялся, но люди про это очень часто спрашивают, можно ли парить нулевку на том или ином устройстве. Этот девайс прекрасно подойдет любому пользователю. Будь вы пользователь со стажем, который ищет себе небольшой компактный девайс, на котором можно будет парить крепкую солевую жидкость. Или вы новичок, который ищет простой девайс с минимумом функций, но при этом полезных. То есть вы его включили, заправили жидкость и вуаля, его можно парить. Захотели более свободную затяжку, больше вкуса и больше облаков, открыли обдув на полную. Захотели вы более тугую сигаретную затяжку, закрыли его полностью. В общем, это классный девайс и, как я уже сказал, ранее он подойдет любому пользователю спасибо за просмотр с вами была академия сигарет нет и до встречи на нашем канале